Всем привет, с вами Крозон, и это Хайди 2. Интересно, у нее есть русский язык? 120 безлимитный, вы че? И Бари Хай, ну ладно. Ам. О! Хиди два. О, есть русский. Так, игра НСолс 7, да, и есть костюмы. Ага. Можно выбрать и причесон. Кому какой угодно, да? такой тут можно выбрать цвет по по умолчанию тут можно выбрать понятно тут можно выбрать типа доп снаряжение все поставить <с> давай все доп снаряжение на нее наденем. так была небольшая скречка <с> я посмотрел там была цензура <с> О, я вижу там сзади меню какого-то уже монстра непосредственно, да? Давай попробуем на софткоре. Поскольку я помню первую часть, насколько она была для меня... Ну, но да. Мы пробуем. Ага. Вот они здесь. Больше похоже на какой-то рейф -пати. Больше деталей каких-то появилось. Более Не знаю, ну не мусорная картинка стала, но я не знаю, как выразиться даже. Новое сохранение. Сохранение. То есть теперь мне даже не нужно ничего иметь в инвентаре. Это удобно. О, блин. Так, 240 вольт. Теперь же мы играем... Ну, то есть, это, знаете, как... Вот у меня ассоциация только с порталом почему-то. То есть, первый портал, да, он был такой весь... Эм, грубо говоря, софт, он был... Он был стерильным. Белым И в принципе сложным Вот здесь вот точно так же Он белый Стерильный Ну как сложный, да Я немножко, конечно, утрирую, но вот Тут примерно то же самое по ощущениям Не-не-не, не подходи ко мне Я даже не знаю, как с ним драться, если что Ага. Понял. О, жизни больше. Какая кнопка отвечает за загрузку? Тут нет быстрой загрузки, ладно Так, тут что у нас тогда? Меня, в принципе, должны были обучить Нине, который их убивает, и меня заодно. Да. Тут может с одних только плакатов прикалываться. Если их, конечно, тут достаточно много. Это сигналка. Ну, наверное, сигналка. Типа, я... Ага, тут тоже, да? Ну давай попробуем там активировать сигналку, что ли? Ага, заблокировали меня, типа. Я же знал, что здесь Мина, ну почему я... Я же остановился, вроде. И вот, знаете, как-то вот все равно напрягается. Ну, сложно играть. я могу ее взять, попробовать? А, я ее активирую, да, когда я так делаю? Понял. Кстати, еще одно изменение. Нельзя обыскивать тела. Ну, что поделать, их нельзя обыскивать. Так, это кусачки для... А я не могу ничего с ней сделать Если я активирую, я взорвусь Да? Да О Металлгир там еще Короче Ладно, я ошибся. Умно. Надо подойти. Когда она зажгется, нажать на желтую. Точнее, нажать на кусачки. Лично у меня уже две мины ловушки. При этом можно было, кстати, вернуться и сохраниться. Давайте так и сделаем. Сохранимся, пожалуй. Ну, еще и Так, стоп. Ну, мы отсюда, в принципе, да, и сохранение здесь же. Хотел сказать, что еще и вентиляция какая-то. Не, ну, вторая, естественно, лучше первой. Да и вот с этим вот легче справиться, мне кажется. Недоразумением. Вот так вот проще Отлично Теперь у нас хоть какой-то пистолет есть А Открыв одну дверь, ты закрываешь другую <с> Система знакома не уверен, что она здесь вообще где-то нужна. Но этих тоже обыскивать нельзя, ладно. И перезаряжаться нужно только с прицелом, кстати говоря. Фа Фэндом Пейн. <с -қ está -orts> О. Короче, мир, Mirror, Search, да, этот Phantom Pain. Потом там GTA было, где мы все знаем. Skyrim, DLSX. А, По-моему, все, больше пока ничего не было, да? Так, все. Значит, мы здесь все осмотрели. Все обыскали. А теперь я думаю, что мы можем, в принципе, идти наверх. Ну да, вот сюда, наверх. Эй, что такое? То есть их, в принципе, минами лучше не бить, да? На них лучше тратить патроны. Понял? Будем тратить на них патроны. Так. Она на меня смотрит, если я камеру делаю ближе. Но я, я же смотрю не на нее, а я смотрю. Я смотрю на локацию. О, о, -о, -о. Вот еще, да. Mad Det, dead... Mad Detrection. Hellfire, Ghost зашел. Я слушайте, я, короче, да, кайфую вот от этих всех плакатов. Они прикольные, они прикольные. Пошляйте нам, но прикольно. Ман там еще, да. короче Walking Dead это у нас Ридик Evil Resident намастес я слышу тебя где ты там Так, это призрак-доспеха, Half-Life, естественно. Да, пока пока они почему-то разнообразием уже начинают меньше быть. Хотя почему-почему-то. В принципе, логично, что со временем они все менее разнообразными будут. Я, а, ну слушай, у меня здесь как бы больше шута... Шу... У меня, говорю... У него здесь больше шутерная механика, да, у этой игры. В принципе, нормально. И, кстати, хэдшоты котируются. Макс Пейн. Да, будем вот чисто угадывать оригиналы игры. Это холл, я сюда не пойду пока Давай сюда Твою мать -хо -хо. -ху -ху. Слушай, она меня чуть не атаковала Это было очень близко Жалоба. Каждая моя смена начинается с того, что я вынимаю всевозможные предметы из галерейных манекенов, чищу их и расставляю в исходные позы. За прошедший месяц у меня отскопилось два ведра канцелярских принадлежностей, набор бутылок с десяток инженерных проб, коллекция пивных банок и полный комплект инструментов. Я на такую работу не, под... не нанимался. Либо эти сделайте так, чтобы административный персонал, что персонал прекратить данное безобразие, либо повышать мне зарплату. До тех пор я работаю и отказываюсь. Если персонал желает вернуть что-либо из вышеперечисленного, я готов сделать это при цене. Ну, то есть, в принципе, тут намек на то, что в этих роботах понятно, куда все запихивают. Кстати, есть карты даже. И записки. Появились какие-то записки. Есть какой-то Сюжет. Реально сюжет, ребят Это Мерсейдж вообще плакат Но По сравнению с первой частью Это сюжет Так, ну я так понял, оружие я могу вообще не убирать и выходить так. А, блин, еще крючки нужно искать. Нифига себе вы. Однозначно, сохранение нужно. Мне не хватает. Ну, вот сейчас я хочу сохраниться где-нибудь поблизости. И, слушайте, вот эту игру реально можно пройти. А! Эту игру реально можно пройти уже В отличие от первой Я не против квестов Я не против головоломок Я просто не особо терплю желание Пройти первую часть Но я думаю, что и эту Я пока трогать особо не буду а, Да Вот меня и убили А сохранение где? Все правильно Жопе, Мира в самом низу. То есть, сейчас опять бегать, подбирать пистолет. Нет, ребят, давайте пока тоже на этом закончим. Мы, я, в принципе, убедился, что эта игра намного прикольнее, чем первая часть, что, в принципе, и логично, естественно. И, блин, ну, это уже все зависит от, скажем так, настроя публики, который меня смотрит, который вообще будет смотреть. Если есть желание, чтобы я прошел игру вот первую или вторую, ну, только скажите. <coughs> а так, в принципе, целенаправленно я проходить ее не хочу. И на этом мы, наверное, закончим. С вами был Кразон. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям, а также не забывайте, что у меня есть бусти. Пока там не особо что есть интересного, но... Ну да. А он у меня тоже есть. Всем спасибо. Увидимся.